Всем привет! В этом видео мы познакомимся со стратегией, которая называется Genesis Matrix. Стратегия это с форума Forex Factory. Мы уже не раз рассматривали системы с этого крупнейшего ресурса по Форексу в мире. И сегодняшняя система Genesis Matrix примечательна тем, что это результат долгой и кропотливой работы множества трейдеров. И в результате мы имеем Систему, основанную на индикаторах, в которой степень запаздывания индикаторов по отношению к движению цены сведена к минимуму, а точность приближена к максимально возможным значениям. Ну, насколько об этом можно говорить, в рамках внутридневной торговли. Система у нас внутридневная, хотя можно использовать ее и на более высоких таймфреймах. Но в любом случае стратегия проверенная прибыльная, в этом можете не сомневаться. Валютные пары, в принципе, могут использоваться любые, лишь бы было движение, но лучше всего система себя показывает на евро-долларе, австралийском долларе, американском долларе, евро-фунте и евро-японская иена, валютные пары, рекомендуемые для этой системы. Таймфреймы. Мы рассмотрим Версию для М5 с фильтрацией по М15. Можно использовать более высокие таймфреймы. Можно торговать на М1 с фильтрацией по М5. То есть свобода действий определенно имеется в плане масштабов. Время торговли, как и у большинства внутридневных систем, европейская сессия. Давайте откроем торговый терминал и установим нашу ТС на график. Откроем евро-доллар М5. И загрузим на него шаблон Genesis. Правой кнопкой мыши, шаблон Genesis. Что мы здесь видим? Прежде всего, это два окна стахастика. Один стахастик у нас с таймфрейма M15. Хотя у нас открыт график M5. Он нам нужен будет для фильтрации сделок, для фильтрации сигналов. Еще один стахастик. Это непосредственно стахастик нашего открытого таймфрейма M5. Его мы будем использовать как фильтр для нахождения моментов, когда цена уже побывала в области перекупленности или перепроданности, что, соответственно, дает нам чуть большую вероятность успешности открываемой позиции. Но об этом мы поговорим в правилах системы. Далее мы видим сердце системы, индикатор Genesis Matrix, состоящий из вот таких вот кубиков красных и белых. По сути, индикатор Genesis Matrix состоит из четырех индикаторов. Вот они перечислены сбоку: TPI, CCI. T3GHL. И это есть не что иное, как переработанные и улучшенные индикаторы стратегии Symphony Trader System. Мы ее разбирали на нашем сайте tradebook.ru. Можете зайти, посмотреть обзор этой системы. Стратегия Symphony Trader System была довольно-таки неплохой, но ее главным минусом, который мешал торговать многим неопытным трейдерам, являлась пересок индикаторов. К этому нужно было привыкнуть, это нужно было учитывать, и не все с этим справлялись. Что обозначает перерисовка? То есть после появления сигнала, через некоторое время, если рынок разворачивается, сигнал мог исчезнуть. Это связано с техническими особенностями индикаторов. И вот в данной стратегии Genesis Matrix от перерисовки избавились. То есть как только свеча закрылась, уже точно ничего не перерисуется, сигнал никуда не исчезнет. Помимо индикаторов, в нашей торговой стратегии Genesis Matrix активно используются уровни поддержки сопротивления. Так вот, если вы не знаете, что это такое, как их строить, как их находить, почему они очень важны, то обязательно посмотрите видео на нашем сайте, которое вы можете найти по ссылке, которую видите на своем экране. Вообще, я могу сказать, что без знания уровней поддержки сопротивления, о том, как их находить, как их строить, как применять торговли на Форексе, делать вам абсолютно нечего. Поэтому обязательно посмотрите видео. Далее у нас есть индикатор FXIPWOS. Он строит вот такие вот линии горизонтальные на основе дневных графиков. Это есть не что иное, как потенциальные разворотные точки. Применять их мы будем точно так же, как и уровни поддержки сопротивления. То есть, ставить на них цели, если цена подошла очень близко к одному из этих уровней, и есть сигнал в сторону уровня, мы, естественно, входить не будем. То есть это своеобразные границы, от которых цена потенциально отскакивает. И применять их мы будем наравне с уровнями поддержки сопротивления, которые, в свою очередь, будем строить вручную. Дальше у нас есть вот такие вот стрелочки от индикатора Arrow, который так и называется, стрелка, в переводе на русский. На них особого внимания какого-то не обращайте, это подтверждающий сигнал, но не сигнал на вход в сделку. То есть даже иногда может быть такое, что стрелочки и не будет, но мы все равно войдем в сделку. Но будем ждать еще и подтверждения в виде стрелочки. Об этом чуть позже. Также желтенькая линия, если что иное, как скользящая средняя с периодом 5, будет использоваться для подтверждения сигнала на вход в сделку. Ну и сам график у нас состоит не из обычных японских свечей, а из свечей хейки-наши. Эти свечи представляют тренд в более сглаженном виде и дают в целом более четкую картину по движению цены. Даже не более четкую, а более легкую для интерпретации, скажем так. Когда тренд направлен вверх, как правило у свечей нет нижних теней, есть только верхние тени, и чем сильнее тренд, тем больше тело свечи, тело свечей. А как только тренд спадает, появляются более длинные хвосты у свечей с двух сторон и уменьшается тело. То есть анализируя свечи хеки наши, можно судить не только о текущем направлении тренда, но и о его силе, наблюдать когда он ослабевает и соответственно где-то чуть раньше выйти тем самым сохранить прибыль, либо же защитить себя от убытков. Переходим к правилам входа. Во-первых, нам необходимо, чтобы 4 кубика индикатора Genesis, самого главного индикатора системы, стали одного цвета. Линии стохастика должны пересечься и выходить из зоны перепроданности либо перекупленности, если мы ищем. Покупки, то нам интересно, чтобы до этого стохастик был в зоне перепроданности. Если мы ищем продажи, то нам интересно, чтобы до этого стохастик побывал в зоне перекупленности. Свеча должна закрыться выше для покупок и ниже для продаж, чем наша скорейшая средняя. Дополнительное подтверждение того, что тренд в силе. И стохастик на более высоком таймфрейме в нашем примере M15 должен быть направлен в сторону сделки. То есть мы следим, чтобы моментом движения цены на более высоком таймфрейме был в нашу сторону, был в сторону открываемой сделки. Также необязательное условие, дополнительная проверка, это появление стрелочки от индикатора Arrow. Мы входим даже если стрелки нет, хотя как правило она появляется вместе со сменой индикатора Genesis. Но даже если она не появилась, мы входим в сделку, и ждем появления стрелочки, как подтверждение. Если вдруг она в течение пары свечений появилась, то рассматриваем возможность более раннего выхода. Так если стрелочка не появилась, это обозначает, что у нас ситуация неясная и тренд не такой сильный, как нам бы хотелось для взятия прибыли. Выходим при достижении цейк-профита. Цейк-профит. На уровнях поддержки сопротивления, круглых числах, таких как 1.30, 1.31, 32, 33 и так далее. И также выходим при смене всех четырех кубиков индикатора Genesis Matrix на противоположные наши позиции. Что касается стоп-лосса, то он выставляется по довольно-таки стандартному правилу для внутридневных стратегий, от а чуть выше, либо чуть ниже ближайшего локального. Максимума либо минимума. То есть мы даем цене некоторое пространство для маневров. Так как внутри дня очень много ложных движений. Я думаю все это знают, все это понимают. Кроме того, если стоп-лосс визуально очень велик, больше чем тег профит, то мы не входим в позицию, не рискуем понапрасну. В конце европейской сессии оставшиеся позиции закрываем и забываем о торговле до следующего дня. Также при достижении 20 пунктов прибыли переводим позицию без убыток, то есть переносим стоп-лосс на цену открытия позиции. Страхуемся на случай разворота цены. Так как если цена вдруг развернется, а у нас уже стоп-лосс на уровне открытия сделки, то мы ничего не потеряем. Давайте рассмотрим несколько примеров, так как на словах правила стратегии звучат не всегда понятно. Я выделил вот такими горизонтальными линиями активное время для торговли этой системой, то есть европейскую сессию. Вот рассмотрим давайте несколько дней. Вот у нас первая сделка. Сразу после открытия европейской сессии появился сигнал. Причем у нас появился сигнал на индикаторе Genesis Matrix. Все его кубики стали белого цвета. Сигнал к покупкам. И сразу же на этой же свече появилась стрелочка вверх. Появилось подтверждение. Далее смотрим на стахастик на нашем текущем таймфрейме. Не так давно он у нас слегка задевал зону перепроданности. Замечательно. Для чего нам нужно, чтобы стахастик побывал в зоне перепроданности для покупок и в зоне перекупленности для продаж? Это дополнительная уверенность позиции, так как мы видим, что цена уже скорректировалась и на осцилляторе. Наблюдается хорошая возможность для входа. Естественно, только по стахастику торговать мы не будем, но индикатор, как компонент системы, нам довольно-таки неплохо помогает. Стахастик на периоде M15 на более высоком таймфрейме у нас пересекся, пересеклись его линии, показывают тренд вверх, и направленный вверх. То есть, фильтрацию по более высокому таймфрейму сделка также проходит. Что интересно, обратите внимание. Цена как бы отскочила от уровня пивотов. Вот он у нас в желтенькой линии обозначен. Это у нас еще один хороший знак. Обозначает, что у нашей позиции, у нашего сигнала есть точка опоры. Поэтому, как только наша свеча закрылась, мы всегда дожидаемся закрытия свечи. Сигнальной свечи, прежде чем входить в рынок, как только она закрылась, мы входим в рынок, открываем позицию на покупку. Также обратите внимание, что выполняется и условие, что свеча хейки наши должна, быть, должна закрыться выше скользящей средней. Вот она у нас сигнальная свеча прямо сразу и закрылась выше нашей скользящей средней с периодом 5. Все условия соблюдены. Входим в сделку. В сделку вошли. Где же у нас будет стоп-лосс? Стоп-лосс у нас будет чуть ниже ближайшего локального минимума, так как это покупки. Ну и у нас, собственно, и сигнал на этом минимуме расположен. То есть у нас пост будет совсем небольшой на уровне крестика, то есть примерно пунктов 10. В качестве цели мы смотрим, что ближе, пивот либо уровень поддержки сопротивления. Пивот у нас вот виден вот такой голубой линией, обозначен ближайший. Но обратите внимание, что четко выделяется уровень поддержки сопротивления ранее пивота, ближе к цене. Поэтому будет логичнее взять его для взятия прибыли для установки цепь профита. Поэтому выйдем мы где-то вот здесь. Цена достигла этого уровня, который мы выставили. И мы могли взять в этой сделки что-то около 21-22 пунктов. Затем у нас появляется сигнал на продажу. Все столбики индикатора Genesis сменились на красные. Стахастик на e 15 направлен вниз. Свеча закрылась ниже скользящей средней. Но посмотрите на стахастик на нашем текущем таймфрейме. Он был в зоне перекупленности очень давно относительно сигнала. И я бы такую позицию не взял. Ну, если бы вы все-таки ее открыли то, что бы здесь было. Мы бы выставили стоп-лосс совсем близко, чуть выше ближайшего локального максимума бета-сделки. Мы бы потеряли пунктов 9-10, если бы вы все-таки ее открыли. Далее появляется сигнал на покупку, но на пути цены очень-очень близко стоит пивот. Тут буквально 5-6 пунктов. Входить было бы глупо, так как нет пространства для возможности взятия сейк-профита. А выставлять его на 6 пунктов не совсем целесообразно. Далее сигнал на продажу. Но стахастик не побывал в зоне перекупленности. Последний раз он там был очень и очень давно. Я бы в такую сделку не входил. Хотя тут в принципе можно было и взлечь какую-то прибыль. Далее сигнал на покупку. Появляется у нас вначале стрелочка, а потом все 4 публика от индикатора Genesis сменяются. Смотрим на стахастик на M15. Он направлен вверх в сторону нашей сделки. Хорошо. И до этого у нас стахастик на текущем таймфрейме был в зоне перепроданности. Но опять же, после того, как сигнальная свеча вот эта вот закрылась, до пивота остаются буквально 4 пункта. Ну, тут ни о каком входе речи быть не может, естественно. Дальше появляется сигнал на продажу Стохастик был до этого в зоне перекупленности хорошо все четыре кубика Genesis не на красный еще до появления стрелочки на одну свечу раньше и было у нас пересечение стохастика на m15 что нам указывает о его направлении вниз стоп лосс ставим чуть выше локального максимума примерно пунктов 15-16 где-то и цик профит на уровне пивотов, который у нас ясно виден. Тут примерно можно было заработать пунктов 25, где-то так, 23-25. Причем можно было при достижении уровня пивотов либо закрыть часть позиции, а стоп-лосс 100+, оставшиеся части перевести в безубыток, либо же не закрывать позицию, а только перевести ее в безубыток и позволить себе получить какую-то дополнительную прибыль. Как мы видим, цена еще Прошла довольно-таки значительное расстояние до конца европейской сессии. Тут пунктов 70 где-то можно было заработать. Дальше у нас европейская сессия завершилась. Переходим на следующий день. Вскоре после открытия сессии у нас появляется сигнал на покупку. Все хорошо, но стокастик был в зоне перепроданности очень давно. Я бы такой сигнал не взял. Если бы вы все-таки его взяли то впоследствии вышли бы по противоположному сигналу где-то минус 1 пункт, минус 2, буквально ничего бы не потеряли. Что касается противоположного сигнала, который у нас вскоре появился на продажу, индикатор Genesis показывает продажи, стахастик побывал в зоне перекупленности недавно, но стахастик на M15 нам показывает, что пока в силе моментом движения вверх. поэтому мы в эту позицию не входим. Если бы вы все-таки в нее и вошли, то цель у нас была бы в виде уровня пивотов, который был очень и очень близко к цене. Здесь можно было взять, конечно, 13 пунктов, но, на мой взгляд, входить не стоило бы, так как не все условия системы выполнялись. Дальше сигнал на покупку не берем. Стокастик в зоне перекупленности. Тут, думаю, всем понятно, почему мы не входим. Ждем, появляется новый сигнал на продажу. Вот здесь уже более интересная ситуация. Genesis нам показывает все четыре кубика красного цвета. Стохастик на текущем таймфрейме M5 побывал у нас в зоне перекупленности. Только что буквально. И линии стахастика на M15 пересеклись. Показывают движение вниз. Ну и стрелочка у нас еще также есть. Что, соответственно, подтверждающий сигнал. На пути цены стоит пивот, но он очень-очень близко. Тут буквально три пункта. И я бы в этом случае входил бы отложенным ордером Sell stop стоп чуть-чуть ниже нашего уровня пивотов. Что касается целей. Ближайших уровней поддержки сопротивления не наблюдается. А ближайший следующий пивот довольно-таки далековато. Обращаем внимание на круглые уровни, на круглые числа. Вот у нас здесь был 1.29, уровень круглый. Вот его бы и стоило взять в качестве цели. Стоп-лосс чуть выше последнего локального максимума. Вот у нас он был буквально-таки за пару свечей до входа. Ну и цель уровень 1.29. Вот, соответственно здесь можно было заработать где-то пунктов 16-17. Напоминаю, что это 5-минутные графики, поэтому здесь каких-то внушительных цифр по количеству пунктов вы не увидите. Зато все происходит быстро, идет торговля внутри дня. Итак, здесь мы наш небольшой профит взяли, хотя вы могли бы в эту сделку и не входить, так как стоп-лосс у нас примерно такого же размера, как и цик-профит. Многие любят брать сделки только тогда, когда... Сейк-профит заведомо хотя бы в 1,5-2 раза больше, чем стоп-лост. Далее у нас появляется сигнал на покупку. Здесь довольно-таки интересная ситуация. Мы смотрим, у нас все условия для входа совпадают. Стокастик не так давно был в зоне перепроданности и даже пытался в нее вновь вернуться совсем недавно. Стокастик на 15 направлен вверх. Все 4 кубика Genesis Matrix показывают покупки. Сейчас закрылась выше EMA5, но на пути цены стоит уровень пивотов. Но в то же время наш сигнал сидит на уровне 1.29. То есть получается, что у него есть и точка опоры, но впереди препятствия. За пивотами наблюдают далеко не все, а вот уровень 1.29 видят все трейдеры, поверьте. Поэтому это довольно-таки неплохая поддержка. Так пробить этот уровень не удалось, у нас наблюдается отскок, и, соответственно, для нас это хорошая опора для входа в позицию. Поэтому близость пивота в данном случае игнорируем, и вполне можем открыть позицию на покупку. В итоге вышли бы из позиции с плюсом, закрыв ее в конце европейской сессии, и вполне можно было здесь взять примерно пунктов 28. Так что же со всем этим делать дальше? Со всем этим делом дальше будет лучше всего сделать не что иное, как запустить на демо и торговать, так как практика никому и никогда еще не помешала. Но еще очень важным критерием является, чтобы вы слегка изменили систему, добавили в нее что-то свое, либо наоборот что-то убрали, либо изменили какие-то критерии открытия-закрытия сделок. То есть, чтобы вы подстроили систему под себя. Это очень-очень важный момент. Почему? Потому что для того, чтобы с уверенностью торговать, вам необходимо полностью знать и понимать систему. Не просто следовать какому-то методу, которому вас кто-то научил, который вы где-то прочитали, посмотрели. А именно понять систему, подстроить ее под себя, чтобы вам было удобно и комфортно. Чтобы у вас не было ненужных сомнений, Которые приводят в результате к ошибкам. Также на нашем форуме вы можете посмотреть большое количество модификаций к этой системе дополнений. То есть, что происходит. Различные трейдеры подстраивают систему под себя, добавляют что-то, убирают, изменяют, чтобы было удобно торговать именно им. Вот и ваша задача: смотрите, изучайте, что-то изменяете. В общем, подстраивайте систему под себя. У вас уже есть большое преимущество в том, что. Вы обладаете уверенностью, что эта стратегия проверенная и прибыльная, так как за вас ее уже проверили тысячи трейдеров. И мысли, что система не работает, у вас возникнуть не должно. Но, повторюсь, очень важно, чтобы вы подстроили систему под себя. Это убирает страх, это убирает сомнения, это существенно снижает количество ошибок. Поэтому изучайте, практикуйтесь. Подстраивайте систему под себя. С вами был Павел, сайт ThreadLagPro.ru. -like Спасибо за внимание.